Так, я недавно вернулся на YouTube. И что же я увидел? Что до сих пор никто не отгадал тайну горы Чилиад. Но, как я уже и думал, рокстары занимались этой фичей и похоже так и не доделали. Значит, возможно, они занимаются чем-то другим, нежели вселенной тайной горы Чилиат. Возможно, нас просто ждут другие дополнения. Но, впрочем, я вам сейчас расскажу теорию, так что не думайте, что это видео будет очень информативно или что-либо такое это просто мои рассуждения. Так что, ну. Если вам хочется, слушайте, если не хочется, мне пофиг вообще В общем, мы все знаем, что в GTA выходит обновление в GTA Online <coughs> Ну да Но ничего не касается офлайна. И вот буквально недавно Они добавили кое-какие файлы по поводу нового NLO Которое должно было появиться И там будут пришельцы, и яйцо пришельцы И вообще все будет очень круто И возможно все думали, что там будет джетпак Или хоть какой-нибудь ключ Который активирует что-то И к чему-то приведет Так вот все это нашли датамайнеры, так мы про это узнали, и начали строить теории, какие-то безумные и вообще, и короче тому подобное. Скажу сразу, что да, НЛО есть, и да, там есть яйцо, и да, там есть пришельцы, и сейчас я вам все покажу, так подождите буквально одну минуту. Как я и говорил ранее в видосах, что это находится все в онлайн версии, возможно только возможно, что будут добавлять джетпак, в чем я очень сомневаюсь. Собственно говоря, сейчас я вам покажу, где же есть НЛО. Один из чуваков, игравших GTA Online, проходил миссии по доставке материалов и вот неожиданность. Ему на 600 какой-то миссии дали задание по поиску яйца пришельцева. Да, класс, супер. Открыл еще одну тайну. Да, кстати, вот, собственно, это яйцо и пришельцы с НЛО. Как мы заметили, никакого джетпака нет. И как я и говорил, Рокстарам пофиг на столь сложные пасхалки. Хотя я знаю, что одно из каких-то там пасхалок открылись спустя 6 или 7 лет. Ну, не суть. А теперь про обидное очень. Я уже делал опровержение теории того, что есть джетпак и тому подобное. И я нашел одного умельца, который склепал такое же видео, как я, но с обновленной текстуркой джетпака. Э, вот можете посмотреть. И да, не видитесь, это просто мое. So и Хорошо, ребята, right, once you get on top of him, you're gonna go ahead and see that you now have the jetpack, freaking awesome in my opinion. And then you're just gonna hold the jumping button, whoops, wrong button. О oh, да, jetpack, которого нет, <laughs> круто да. Но uh, это, no, как я и говорил, это просто мод. Что же ждать на Матракстаров? Да ничего. Мы Ждем только или даже не ждем обновления в онлайн версию игры и все. Это все, что мы ждем от GTA Online, наверное, и от GTA вообще. Rockstar хотят подольше удержать людей в игре, так как они замечают постоянный спад игроков, и они постоянно добавляют какие-то кончины онлайн-миссии. А знаете, что самое печальное? Это то, что они прикрыли один из самых крутых проектов, который делали модеры-разработчики. Как это правильно называется? Модерасты. Это GTA Liberty City. Насколько же это был грандиозный крутой проект, и я очень в него хотел поиграть. Ну вот нахрена его закрыли. Хотя до меня доходили слухи, что игроки собрали тикеты и, мол, разработка GTA Back to Liberty City продолжается. Ну, короче, время покажет. А сейчас э, я, наверное, вам скажу спасибо огромное, что остаетесь со мной, пишите ваши пожелания по контенту, бла-бла-бла. Э, кстати, если вам понравилось видео, наберем два лайка, и мы тогда будем в топе. Ладно, с вами был, короче, сами знаете кто. Да, все, супер текст написан, смонтирован, все классно. Mm -hmm. Я вас люблю.